Всем привет! Сейчас мы посмотрим новый мультик Хомы. Гладиаторские бои. Зажигалка против Рам. Поехали! Привет! Поехали! А? <Rosasea> Ой, значит, я думаю, подождите, зажигалка и Рам. Это же монстры из лабиринта. Да. Эм, Тогда, значит, они будут друг с другом сражаться, теперь монстры... Ой, точно, смотри, это лабиринт. А я думал, лабиринт уже закончился навсегда. Вот это рам. Грязный Рамирас. Так подожди, Арат же забрал его медальон. Я думала они уничтожаются навсегда. Они уничтожаются просто. А это зажигалка. Это то как то... Они... Слушай. Тогда... <смех> Нет, тогда бы кто-то из них не выжил, понимаешь? Это просто он столкнулся и все. А мне кажется, что? Мне кажется, что, может быть, они как-то восстанавливаются, снова остаются в лабиринте, уже с нуля его снова проходит. Это же ад, они же как бы не могут умереть. Думаю, что победит. Рам выглядит мощнее. Я думаю, что рам должен быть. Я просто не понимаю, как он с... прям на ходу успевает спалить снаряд. Сколько снаряд медленно летит? О, смотри. Я думала, Рам будет покрепче. Пау не держать. А зачем он ближе подъехал? Может еще жарче станет? Выстрелить вверх. Засыпать Так же вроде рад и поступил к а так, ты поступил в какой-то серии. Так, что то надбил ему сверху? О, рам уже расплавил передний щиток, сжегалку. Просто протаранить, по Бодренько так едет По носику <к Heaven> -о -о. Так, Давай еще раз вот. На сколько раз давай Пушка раскалилась, он стрельнул и сам себе сломал. А, так он сейчас стрелять вообще не может. Он, он сейчас, походу, просто мне пытается закидать. Ты, типа, знаешь, в конце такое. А, когда в этих UFC боях, да? Нет, нет. А так, знаешь? Тебе, типа, кто победил? Взято в своих боев. было такое, там, император такой. Император так взял? Опа! Серьезно, когда телепортировался? Веришь, Рам все-таки выиграл? Мы Верял. так и думали. Да, я так и думал. А, -а, -а мы правильно выиграли, вот, мы правильно а выбрали, а вот мы правильно Буччете выбрали. что телепортировался? Теперь, видимо, Рам будет с другим драться. И тогда Рам там проиграет, выиграет другой. Не и... знаю, только это может быть сделать серию про, про лабиринт. Кстати, пишите в комментариях за кого вы болели, за зажигалку ли за Рама и правильно ли вы выбрали победителя? Если вы голосовали изначально. Конечно. Не потом скажут в конце, что а нет, я за Рам был, я за Рама. Ра, хитро.